Технология проведения встреч. Итак, мои дорогие, очень часто сетевики ведут себя очень похоже на менеджеров по продажам. И это не всегда работает, потому что мы с вами продаем не только товар, но и деловые возможности. Меня зовут Зайцев Алексей, в сетевом маркетинге я нахожусь уже 20 лет. И за это время, безусловно, было масса ситуаций, в которых я ошибался и вижу, как другие ошибаются, часть моих партнеров ошибается. И я наблюдаю, какие основные ошибки делают люди во время деловой встречи, когда проводят бизнес-брифинг, бизнес-диалог с человеком, которого хотят к себе в команду, но при этом ведут себя как продавцы продукта. Итак, давайте рассмотрим сетевой маркетинг с точки зрения поведения и отношения между спонсором и э, дистрибьютором, между наставником и партнером, в разных компаниях это по-разному называется, между человеком, который пригласил, и человеком, который обучается и строит команду. Грубо говоря, так. Вот смотрите, приду я на а, какую-то секцию по боевым искусствам. Ну, например, я не знаю, по боксу. Подойду ли я так вот к, к тренеру, положу ему руку на плечо и скажу, ну что, блин, обучай меня. Или подойду ли я куда-нибудь, там, я не знаю, на кунг-фу, там, и подойду так к тренеру скажу, Ну что, ну давай, чё, давай, обучай меня там, сплеши для меня. Мне любой уважающий себя наставник скажет: Иди, пожалуйста, в попу. И он скажет это деликатно либо улыбнется, отправит меня к хорошему ученику, который мне разобьет морду в первую же тренировку. Это происходит быстро. Это такой, знаете, образовательный момент. Почему тогда мы себя не так ведем, когда нам, а, с нами очень часто с сетевиками, которые ведут себя, ну, часто похожи, ну, например, один сетевик начинает стелиться перед клиентом, которому хочет продать какой то шампунь или какую-то баночку с витаминами. И вот есть нормальный человек с деньгами, которому все хотят что-то впендюрить. Такое, ну, бывает, да, люди зарабатывающие, и к ним на работу приходят или к ним... Э приходит кто-то домой, все время пытаясь что-то пропихнуть, улучшающее здоровье, улучшающее, значит, внешний вид, омолаживающее, и они, значит, сидя вот так вот там рассматривают эти предложения, вот это куплю, этого не куплю, вот и в принципе я понимаю, что у людей о сетевом маркетинге какое представление? У них представление о том, что, ну, это такая группа бедных людей, которых не взяли на работу двойником они по утрам, значит, у них вот эти песнопения о том, что у нас там самая лучшая компания, значит, давайте поверим в нашего там президента фирмы, значит, у нас там а, великая, значит, миссия, мы оздоравливаем население, и мы вот с этой миссией идем к людям. Ну, вот. В принципе, вот к ну, таким людям, которых не взяли на работу дворником и вот так по утрам э, настраивают, в принципе, даже из вежливости, из жалости можно что-то купить. Ну, при, ну, я бы, например, так делал, если бы не был в маркетинге, потому что я понимаю, что такие люди, которые в маркетинге так себя ведут, они же не всегда эффективны, они очень часто являются нулями, и часто даже без палочки, потому что, проходя обучение, ну, грубо говоря, я иду, там не знаю по трое да я иду иду наступаю на грабли сначала разбил лицо потом проходит время грабли сломались бьют мне в грудь в следующий раз сломались бьют мне там ну пониже больно я по-прежнему на грабли наступаю в надежде что когда-то это изменится то есть часто люди приходя на обучение видят в нем фигу они не обучаются тому как себя вести, как вести себя так, чтобы люди нас чуть больше уважали, как ну, быть полезными собеседнику, как человека слушать, как разделять клиента и партнера. Тут ядре на батону. Вот у вас есть клиент, который тратит деньги на продукты. Чего вы голову морочите тем, чтобы он работать начал? Часто я вижу классные клиенты... И вот этот спонсор, и давай вот душить работы у меня в команде, у нас такие, как ты. Человек думает, бляха-муха, я перестану этого придурка покупать продукт. Вот часто, часто так и думают, вот реально. Про нас с вами думают, как про индустрию, понимаете? Как про индустрию. Что про индустрию думают? То, что видно на поверхности. А если видны, ну, такие люди собственно говоря, вся индустрия из таких людей состоит. Ну по логике нормального человека, не знаю, вот вы плывете там, не знаю, ну видите льдину в, в море, да, и вы видите кусок, и кажется, что льдина легче воды, и значит она вот лежит такой формы. Никто же не видит, что там льдина под водой еще достаточно большой кусок, а гораздо больший. И очень часто люди не хотят это познавать, потому что им не до этого. И мне интересно познавать, какая там льдина, если сверху такие... Понимаете, о чем речь, да? И именно это должно нас заставлять учиться по-другому. Относиться к бизнес-встречам по-другому. Делать так, чтобы нас слышали. Научиться слышать по-другому обучение. Мы вот мимо кассы. Мы учимся, мы, значит, слушаем какие-то вебинары, семинары. Все время, значит, в какой-то суете. но по большому счету не обучаем. Вот давайте... Попробуем быть чуть больше обучаемым. Итак, мое предложение к вам – это сделать встречу да, и провести некую аналитику, как вы по бизнесу рассказываете человеку информацию. Вот просто сделать аналитику того, что вы рассказали и какие у вас есть возражения. И вполне возможно задумываться о том, что нужно поменять. То есть вот вы провели встречу, у вас есть какой-то косяк. Ну, что-то вам не нравится. Давайте подумаем, как вместе это исправить. Безусловно, я сегодня хочу вас подразнить о том, о той методике, которой обладаю я, и которой я делюсь со своей командой, для того, чтобы встречи рекрутинговые были более эффективны. И, безусловно, на своем YouTube-канале я об этих методиках говорить не буду. Зачем мне это надо? Потому что люди не в моей команде строят сети э, в разных других фирмах. Я, конечно, вас очень люблю, но я делюсь какими-то другими вещами, потому что я поддерживаю людей в том, что знаю сам и стараюсь ну, как бы поделиться навыками, которые можно наложить на свою структуру и в этом их поддерживать. И часто люди из других э, компаний ко мне обращаются и говорят, обучи, а там компания прямых продаж. И вот они нам пичкают людей там, не знаю, спамом, печкают людей вот этими массовыми презентациями, на которых там, не знаю, красивое шоу. У каждого своя модель, и я не могу обучать каждого, я хочу сегодня лишь вас подразнить о том, что нам с вами нужно менять свою политику поведения, сделать так, чтобы нас изначально более уважительно воспринимали, сделать так, чтобы люди меньше над нами глумились. То, что я вижу, над нами просто глумятся. Вот вы под, приходите к человеку, а он уже, ну, сетевики. Ну, вот это вежливо. А по хорошему, как вы меня задолбали? А по-плохому я, вот, наверное, не буду. да, то есть Бывает так, что, ну, как дурачков воспринимают, вот, вот как эти назойливые мухи, понимаете, пристающие и так далее, и так далее, которые не могут никак отцепиться. Они все лезут и лезут со своим продуктом к нам, значит, в семью, со своими там баночками, позициями какими-то там, кремами, там, тряпочками, там, шампунями, там, моющими средствами. Извежливости, конечно, куплю. Ну, просто жаль человека, там, семью нам надо кормить, там, не знаю, она без мужа, там, детей воспитывает. То есть иногда так люди нас воспринимают, и вот из вежливости, из жалости. Ну, не знаю, вам оно надо, чтобы вас воспринимали на деловых встречи, как человека, которому из жалости надо помочь. Мне нет. И я предлагаю вам задумываться о том, как мы себя ведем на деловых встречах. Я предлагаю вам пересмотреть свои взгляды на сетевой маркетинг, на том, на то, что мы можем дать человеку, какие навыки, в каком стиле мы можем вести эти разговоры и какие ценности мы для него предоставляем помимо продукта и тем более скидки на продукт. Я благодарю вас за просмотр этого видео. Смотрите мои видео на канале о деловых встречах, о звонках, которые будут вам точно полезны.